Оу, ребятки, здесь скидоны на пакетную технику подъехали. Да, на юбилей были 50% скидки, а сейчас 25%, но все же игроки брали, берут и будут брать прем-технику в любое время дня и ночи и в любое время года. Ну а я все никак не налюбуюсь на свое приобретение, которое я купил на юбилей улиток, а именно Турм-3. И бдительные ребятки скажут, а, там ты что охренел? Обзор на Турм-3 у тебя уже есть, да и причем еще и свеженький. Да, и если вам интересен конкретно Турм-3, то вот вам подсказочка конкретно на обзор по Турм-3. Ну а мы взглянем сегодня именно на бр 80 в немецкой ветке, ибо когда в сетапе хорош только один танк, а все остальное соизмеримо с жидким стулом, ну играть как-то не камельфон. И забегая вперед, могу сказать, что бр 80 у немцев в точке зрения разнообразия и ультимативности в частую проигрывает тому же бр 97 На мой взгляд, 9-7 это самый интересный сетап в немецкой ветке. Но! Но! Для прокачки ветки, особенно если вы новичок, 8.0 прям то, что доктор прописал. Единственное, чего не хватает на этом бере это ледка, всего две боевые единицы и тени царских кровей. Также постоянные зрители знают, как я отношусь к клонам в игре. Особенно если эти клоны находятся еще и в той же самой ветке, что и оригинал. И именно по этой причине рекомендовать к покупке премиумные леопарды Бэра 90 Я напрочь отказываюсь, так как вы на них все равно сыграете по мере продвижения прокачки. Также сам 8.0 очень хорош тем, что он не такой высокий. И новички могут более-менее нормально, без каких-либо траблов учиться играть. С титунами на этом Бэре, думаю, все понятно. Для совместных боев есть только Ил-28, который ну, ничем сильно не выделяется. Если вы такой же летчик, как и Ада, вы можете просто прокачать полковую ласточку БР-7.3 и играть именно на ней. Но а тактики пикирования придется скорее всего отказаться, так как всякие шилки и нисеи будут сбрывать вас еще до того, как вы увидите противника. Вертолетов у немцев на 8.0 не наблюдается, поэтому переходим непосредственно сразу к наземной технике. Здесь мы имеем разного рода технику, но не вся на хороша, а парочку я бы даже назвал второсортной. Одним из представителей рода колообразных является М48А2 Паттон, без стаба, без брони, без теплока, без быстрой наводки, с дальномером но не с лазерным. Короче, консервная банка, не заслуживающая вашего внимания. И как по мне, тот же DF-105 с BR-7.7 намного интересней. Вторым не самым лучшим представителем BR-8.0 является мартер 1 а 3 Знаю об этом агрегате не понаслышке, ибо в далеком 2015-м проходил службу именно на нем и знаю, что это та еще отрыжка немецкой инженерии. Причем еще и устаревшая, но все еще стоящая на вооружении Германии. Да и в игре тонче себя, ну, как-то круто не проявляет. Тур медленный, без дамага. А пробить автобушки в 66 мм на тех же патонов и советских 55 х просто-напросто не хватает. Я, например, как альтернативу предлагаю именно BMP-1 с BR-73, у которой тур лучше, и главный калибр с пробитием в 300 мм тоже имеется. Следующая техника это ракетный яхт Panzer 2 Out. В принципе, турелка как турелка, дамажит ок, запас туров имеется. Из-за холма может сильно так поднасолить оппонентам. Главное, чтобы кондиционер работал. Ну а дальше идет дуэт из того самого Турм-3 и Гепарда, которые очень-очень хорошо друг друга дополняют. Основной движ у вас будет, понятное дело, происходить именно на Турм-3, у которого есть, ну по сути, все, кроме брони для комфортной и агрессивной игры. Но, как вы знаете, порой и отсутствие брони в нашей игре это не приговор. И иногда, когда... Вам не попадают в башню, которая представляет из себя некую полусферическую конструкцию Танк остается полностью боеспособным но а 105-мм ГК плюс 30 миллиметровая автопушка с легкостью распиливает любого противника Будь это танк, зенитка, вертолет или даже в некоторых моментах и самолет но автопушка не всегда может помочь, ибо вертикальным наведением нас обделили, ну а сама броня и от ДШК не всегда спасает. И как же все-таки предусмотрительно со стороны разработчиков, что даже если вы сольетесь без единого фрага, два раза на турм 3, просрав даже дублера, вы все еще можете взять зенитку за 70 очков возрождения и невероятно легко крошить всяких Брэдли, БМП, ВМА и тому подобных АМИКсов. И пусть только вражеский самолет или вертолет вздумают приблизиться к полю боя, как тут же будут обсыканы нашей основной лентой. А если вы услышите, как к вам приближается какой-нибудь ну, тот же Паттон или 55-ка. Вы заряжаете бронебойную ленту с пробитием 125 мм и с легкостью их распиливаете. Но не подумайте, что у Гепарда вся лента может быть бронебойной. В ленте с БПС всего 40 снарядов и хватит их ну, буквально на 2-3 противника, если вы не будете зажимать с автопушки, как тот же Сталлоне. Лично я использую Гепарда именно в борьбе против наземной техники и только лишь в крайних случаях, когда летка противника слишком наглеет, приходится отработать также и по ним. Проверив мою статку, вы можете убедиться, что Адам не редиска и своих зрителей не обманывает. Ледку я на Гепарде сбиваю, ну, только лишь в каждом втором бою, а наземную технику уничтожаю практически в каждом первом. И в совокупности данный сетап из шести интересных нам единиц техники не представляет из себя ничего такого, что достойно вашего внимания. Если, если вы не приобрели себе тот самый тур 3 даже я... У кого прокачана вся техника Германии, за исключением нескольких танков, не зажал свои кровные бабосики на это чудо и сыграв, ну, две сотни боев, ни разу не пожалела покупки. Если вы еще не определились с покупкой, то возьмите турм 3 на заметку. Очко я, конечно же, свое не ставлю, но довольно-таки сильно убежден, что о такой покупке вы не пожалеете. На этом у меня все. Если такой формат вам зашел, ставим лукас и пишем в комментариях предложения по другим сетапам, на которые бы вы хотели увидеть обзор. Благодарю вас за просмотр, за поддержку и до встречи на полях сражений.